Привет! Сегодня эфир с доктором Блюм, с профессором Евгений Вальчем Блюм, который многие десятилетия работает с человеческим телом. Я говорю это для вас, кто будет смотреть этот эфир в записи. И сейчас будем приветствовать самых чудесных людей, которые сегодня собрались и машут уже мне ручками и радуются тому, что видят мою улыбающуюся физиономию. Привет, мои дорогие! Ну что... Сегодня дневной эфир, и я практически без голоса еще со вчерашнего дня после интервью и после трех часов эфиров развлекательных, которые мы вели ночью. Это, конечно, местами гребаный стыд, но это очень смешно, хотя темы были весьма себе готические. Я сегодня буду с доктором разговаривать на важную тему, которая нас всех накрыла. Ну, может быть, она даже уже где-то нас немножко утомила, но меня интересуют дальнейшие перспективы. И с точки зрения работы, и с точки зрения бизнеса в целом, и с точки зрения здоровья моего и там, моих близких... Вот, я жду доктора, чтобы задать ему первые вопросы. И в целом у нас такой интересный, насыщенный э, план беседы. У, у нас сегодня план, обычно же у меня план никогда не бывает. Ну и вообще я так надеюсь, что ближе, ближе к концу я... Позадаю ему вопросы, как он вообще стал доктором Блюм, и как вообще его, его привело во всю эту интересную тему да, с движением, с биомеханикой, ведь это же действительно мастер биомеханики, это действительно специалист по движению, и это, ну, это круто, это круто. Привет, моя дорогая, так еще не вечер, еще только 5 часов, вот. Доктор Блюм присоединился, привет, доктор Блюм, я жду, я жду э, запросы на эфир, ребята ждут уже, сейчас собралось уже определенное количество людей, надеюсь, что скоро будет больше, по вечерам у нас как-то повеселее, я обычно в 9 часов вечера веду, веду жажду общения нашу, вот, и сейчас жду вас, жду вашего запроса. Так, ну что, вы задавайте, пожалуйста, ваши вопросы к доктору Блюму, потому что э, спектр, на самом деле, может быть очень широким. Понятно, что сейчас основная тема беседы, будет э, коронавирус, как выбрал собственно сам доктор, он хотел вам рассказать поделиться какой-то важной информацией вот, а в целом вы можете задавать вопросы в том числе и на медицинские темы и на образовательные темы если вы что-то хотите узнать о теле если что-то у вас двигается не очень корректно э, или что-то вызывает боли, или есть какая-то нестабильность, или вы диспластик или у вас болит поясница у вас проблемы с позвоночником, какой-то сложный диагноз, связанный с опорно-двигательным аппаратом, я думаю, что это все можно спросить, можно спросить про своих клиентов что-то, в общем, сегодня будем стараться отвечать на вопросы, ну и вообще как-то я замечаю, что мои коллеги и партнеры... Меня как-то немножечко так собирают, потихонечку структурируют. Уж я же вся такая, ну вы знаете, я немножечко э, такая раз это самое, ну вот много всяких у меня протуберанцев происходит. А они структурные. Что Семенов возьмите, какой структурный Семенов, какой он четкий, насколько он хорошо управляет процессом, доктор Блю, вы мне присылайте, пожалуйста, запрос на эфир. Я не вижу ваш запрос. Так, так, так. Вот, муж мой бывший, который тоже является партнером по анатомии, это прекрасный, очень системный человек, адвокат, адвокат, юрист, это вообще совершенно отдельная, отдельная каста людей. Вот. Ну и прочие мужчины, которые меня окружают, они очень системны. Вот я жду очередного системного мужчину, доктора Блюма, который за, за сколько, за 40 или больше 40 лет, сколько доктор Блюм у нас занимается телом. И за эти, за эти годы он стал изобретателем, запатентовал больше тысячи тренажеров, которые работают с телом человека в эксцентрическом режиме. Это работа с каждым суставом, это работа глобальная, и локальная, региональная, под разными углами, с разными целями абсолютно, для проработки каждой части тела, для проработки каждой полости, таза, грудной клетки, головы. То есть со всеми частями тела, тела доктор Блюм работает, и за все эти десятилетия, конечно, он, ну, как неоценимый вклад внес в развитие науки о движении. Конечно же, в нашей стране проблемы с авторским правом. Я вам скажу, что что бы ты ни изобрел, у тебя это обязательно, так сказать, ну, я бы сказала, спиздит, но это матерное слово нехорошее, поэтому я не буду его говорить и скажу «украдут», да? но на самом деле спиздит. Вот. И поэтому да, на протяжении последних десятилетий открывалось множество а, разных студий, которые так или иначе пытались использовать доктор Блюм, в частности, его а, бывшие сотрудники это делали. И ну, знаете, как это выглядит? Некоторые даже пытали, пытаются семинары на эти темы читать, но система выглядит таким образом, что, по сути, только ее создатель может... Знать полностью все нюансы того как это все работает потому что он его разума его сознание хватило на то чтобы эту систему создать это как божественное, да мы же не можем ли ну как бы создать человека в том плане что мы не знаем как он создан можем только принести привести его в этот мир вот так же здесь с системой. он ее создал эту систему кого-то обучил и каждый у него взял какую-то одну частичку одну частичку, и в итоге это, как бы, вся система непонятна, понятна только частичка, и каждый может только эту частичку каким-то образом нести дальше, это интересно, конечно, и интересно, конечно, было бы собрать весь пазл, но я не знаю, как это сделать. Сейчас, друзья, я пока вас занимаю немножечко в этом эфире, не понимаю, куда делись блюмы. Я пишу уже им в WhatsApp У меня так, на... Вопросы от вас, вопросы от вас. Да, по поводу тех, кто, собственно, что-то забирает или или пиздит, ну как бы бухом, конечно, судья. Но ну, вопрос, конечно, в том, как, как это все у них работает. Ну, то есть, не понимая всей системы, как можно выстроить работу, ну, наверное, на основании какого-то своего опыта. Ну, возможно, мы все так делаем что-то новое, поучились там, поучились здесь, взяли вдохновение у одного великого человека, взяли вдохновение у другого великого человека, что-то начали в этом мире свое создавать из этого как свой консолидированный опыт. Вот, так, давайте вопросы, я потому что жду, чего будет происходить, я жду ваши вопросы, я, может быть, вам тоже сегодня начну что-то уже отвечать полезное, а то вы у меня сидите в онлайне, все вместе ждете, смотрите на меня, ничего полезного я не вещаю, вчера журналистки объясняла, как отсутствие ощущения полезности вскрывает во мне страх смерти, ну, потому что у меня есть внутреннее ощущение, стойкое, эволюционное, что э, когда человек перестает быть полезным обществу, он перестает получать, э, ну, как бы, во-первых, в нем угасает постепенно энергия. И он перестает получать благо общества, и он начинает ценить меньше общества, и у него ухудшаются условия жизни. То есть в целом, для того, чтобы существовать и хорошо себя чувствовать, по идее, нужно быть кому-то полезным. И тут вопрос, найти того, кому вы будете полезными, и, соответственно, кому вы будете нести свет и радость. Вот, наконец-то доктор Блюм отправил мне а, запрос. Приветствую нашего прекрасного доктора. Всей своей улыбочкой сейчас буду Здрасте, улыбаться. У нас проблемки все наладилось, Любочка. Добрый день. Добрый день. Привет, мои дорогие. Вас не очень хорошо слышно? Привет, вдвоем не будет видно, поэтому я буду то возникать, то исчезать. Вот, доктор, здесь будет вот так. Чтобы вас было хорошо видно, все ребятушки скажите, вам хорошо слышно Лену и меня? Скажите, пожалуйста, вы слышите меня и и, и доктора Блюм? Наверное, Дом, да, отлично выглядите. Я должен что-то сказать, да, чтобы что я что-то услышал. Что услышать надо. Надо за да. не смотреть, как говорит Лена, а самому что-то сказать. Все понятно, да? Ну вот, мы слышим хорошо. Рады видеть тебя в хорошем здравии, в хорошем состоянии, в хорошем хорошо, настроении. Ну, не слышно, да? Но слышно. но слышно очень плохо, прям как будто бы из вот этого... Мы тогда. Сейчас мы поближе поставим звук увеличим. Не-не, нормально, ладно, говорите, да. я не знаю, что там ребята говорят, сейчас посмотрим, что они... Они говорят, что стало похуже, стало получше, слышно всех, слабовато, Лучше но слышно. Вообще, да? Да. Ну что, скажите, как вы мне рады? Как мы тебе рады, да-да-да. Очень рады, Любочка, очень рады. Поздравляем. С чем? С тем, что, ну как, с чем-то, что ты пережила ну, такой опыт? Это, просто... а? Это была катастрофа. Я, я, конечно, себе устроила такие каникулы серии. Да. небольшой. экстрим. Ну понятно. Оно того стоило? Уверена, что да. Я сожалею, что мало. Мало. Да. Оторвали. Вот. Ну да. Ну, наверное, хотели видеть что-то, нечто другое, они. Не то, как ты это хотела видеть сама. Ну, что-то у нас во взглядах системы не сошлось, это точно совершенно. И то, что я увидела, несколько не улеглось в то, что я знаю. Ну, в мою вот идеальную картину. Надо понимать, что. И патология такая, с которой никто никогда не сталкивался. В этом ее принципиальная особенность. Вообще, чем прекрасен коронавирус? Он прекрасен? Конечно, он прекрасен. Он прекрасен в том, что если вирус гриппа он поражает слизистые, то коронавирус он поражает соединительную ткань вообще. А соединительная ткань это интерстиция, это кровь, это лимфа. То есть вопрос эндоэкологической чистоты. Если есть какие-то в эндоэкологии, во внутренней среде организма проблемы, приглашают вируса, если сами не могут справиться с проблемой, и вирус помогает им разобраться. Вот так к этому надо относиться. Это а капец! Организм приглашает, если организм не может мертвые клетки сам разложить, он приглашает микробов, чтобы они ему помогли. И тогда и тогда организму остается просто убрать мусор за ними. Но кто-то не справляется. А вот если, а что бывает? Вот, допустим, пригласили вирусов, а оказалось так много старых, слабых, больных клеток, что он-то начал свою работу, а организм к вот этой санации не готов оказаться и тогда все насосно-дренажные системы забило фильтры забило и мы получили тот отек легких потому что легкие в первую очередь газообменная функция она же то есть нужно воспринимать газообменную функцию как мы от углекислого газа очищаемся а кислородом заполняемся мы точно так же и все остальное делаем. Мы от одного освобождаемся, а другое заполняем, и вот тогда эти биологические жидкости, они правильно функционируют. А тут получилось, что мы не готовы к нашей насосно-дренажной системе, не готовы утилизировать и фильтры, не готовы утилизировать тот мусор, который остался после работы вирусов. Вот смотрите, они же в природных очагах есть вирусы. Они есть у там у летучих мышей у всех. То есть это нормально. Это совершенно Итак, нормально. Еще раз. Вирусы этим летущим мышам помогают, помогают Очищаться. убивать, убивать слабые. То есть обычно клетки киллера это делают. Но угу. клетки киллера не справляются, приглашаем вирусов. Они нам понятно, это синергизм. Но что происходит? У нас у этих людей, которые, получается, у них все сенсодатчики внутри организма сбиты. И они реальную ситуацию не понимают. Вирусы пришли, а они даже реальную, ну как бы запущенность своего организма не понимали. Угу. Я-то говорю от языка биологии. Угу. И вот тогда получились вот эти катастрофы. Теперь что получается? Смотрите. Вирус, он же... Вот есть горный поток. Но где-то есть заводь, и в этой заводьи могут и лягушки квакать, и пиявки быть, и все. А вот рядом горная река. Понятно, да? У супер, да? Да? Вот. Так вот, Почему поражаются часто спортсмены? У него 95% легких прекрасные. Они работают и выполняют газообменную функцию. Вот да. смотри, если у нас копают, допустим, или что-то делают из 100 человек 95, а мы про этих, про, про пятерых и не думаем никогда. Какая нам mm -hmm. разница, 95 копают или стоп копают? Вопрос эффективности копания. Но когда приходят вирусы, вот эти 5% неработающих легких, они находят моментально. Понятно. И разрушают. Но теперь, вот смотри, представь себе, что человек, у него возник фурункул. Что микро... возникло? Фурункул. Фурункул. Фурункул. Фурунку. Микроскопический волосиной фолликул воспалился. Мы этот волосок иногда и не видели а он превратился в несколько сантиметров, сантиметровую такую покрасную опухоль, которая ну, да. болит, конечно, со всей силы. Представь, что стало из этого волоска, когда он Ужасно, воспалил. ужасно. Что Я такое? такие фурункулы смотрю, как их удаляют. Это страшное дело. Я своему носу... Это микроскопический волосок. Да, удаляла сама фурункул, представляете? Молодец, молодец, богатый опыт. Смотри теперь, что происходит. А тут вот это небольшое количество клеток, вернее, легочной ткани, которая не была активна. Когда, когда легкое продышивается, угу. все насосно-дренажные системы работают. Когда оно не работает, там тихо и спокойно. И болото. И вот он находит это болото. И теперь, когда начинаются в нем эти процессы разрушения, у нас же что происходит? Сначала приходят вирусы, они хищники. После вирусов приходят микробы, они падальщики. После тех приходят грибы. Подъедают, все, что осталось. Подъедают то, что осталось. Так, тогда, да, вот. слушайте, как, как все просто, да? и все взаимосвязано. Конечно. А теперь что? Там возникает большая концентрация токсинов. Насосно-дренажные системы не справляются. Что организм делает? Он, чтобы разбавить токсины, привлекает туда жидкость. А насосно-дренажные системы опять не работают. И мы видим отек. Понятно? Но вот у тех больных, которые попадали в реанимацию, у них вот эта полиорганная недостаточность, у всех проблемы с почками, отключаются почки. Угу. Еще раз. Почка-орган, Почка -орган, 22% кровоснабжения и энергоресурса идет на работу почек. Нет. На мозг 20%, на почке 22%. Понимаете, да? Теперь представьте себе, почки – это орган. У этого органа должен быть венозный приток, потому что почка забирает кровь из вены. Потом должен быть чистая кровь. Почки чистят кровь. Это лимфоузлы кровь чистят лимфу. И печень чистит тоже кровь, понятно. Это фильтры для крови. А для лимфы, там свои лимфоузлы, селезенка и лимфоидная ткань. Понятно, да? Теперь она у почки, но как они, как органы не справляются. Орган-то кормить надо. Ну да. Понимаешь? Нужно, чтобы у почек, чтобы они работали, у них должен быть у самих нормальный артериальный приток. Это кровь они чистят венозную. А сами-то артериальную должны получить, понятно, а венозную должны очиститься. Они же тоже на кровотоке сидят. Легкая, вот смотрите, через легкое протекает венозная кровь, обогащается кислородом и уходит в артерии. Но самой легкое-то как орган жить должно. И mm -hmm. у легкого есть свой артериальный приток. Свой венозный отток, своя лимфосистема, которая циркулирует в интерстиции. Понятно? Да. И поэтому легкая как орган пострадала. А пострадала легкая как орган, пострадала его газообменная функция. А что раньше говорит, думали? А, думали не пригодится. Думали не пригодится, думали все будет тихонечко. Понятно? А теперь да. смотрите, кто в первую очередь пострадал. А пострадали наши бабушки и дедушки? Понятно. Ну, может, да, может пожилые люди, конечно, не живые люди, пожилые, пожилые, а пожилые, да, да, да. пожилые, пожилые да, да. конечно. Но это эти люди создали медикаментозно-хирургическую медицину и сами же на нее подсели. Ну да, но у них не было практически, не было шанса как-то иначе. Нет, еще раз, они, мы же, понимаете, это биология, мы можем говорить, нам очень жалко клеточки, старых, слабые, больные клеточки, жалко, и мы не хотели бы с ними жить, чтобы они у нас там жили, как-то скрипели, чтобы и раковые клеточки жалко, их же тоже жалко, Ну, понимаете? Раковые не очень жалко, доктор. Ну, давайте так, вы слабые, больные, жалко, а раковые нет. Ну, как Но вы... это, я понимаю, что в этом есть какая-то такая, ну, это радикальность. Биология. Это биология. Но мне раковые не жалко. Это биология. Да, и правильно, вот нам... Там место ограничено. Замечают вопросик. Получается, естественно, отбор, правильно, да. Весь организм болен, значит, ну, тут так, пора на погост говорит девочка, Ну, еще смотрит, раз, но... давайте так, просто девочка еще в том возрасте, потому что она думает, что она очень здоровая. Она правильно думает? Если она также активно будет исповедовать здоровое, активное долголетие, она доживет до глубокой старости, будучи физически здоровой. И в один день просто умрет от старости. Вот смотрите. Вот представьте себе тибетские монахи, которые по 9 часов в день тренируются, которые всячески тренируют свое тело и прокачивают насосно нашей системы. Представьте, им маски не завезли. Да! Или у им аппараты искусственного дыхания не поставили туда, в тибетский монастырь. Uh -huh. А вот монастырь в Италии с католиками, со стариками, он полностью вымер. Вот подход. Поняли? Да. Потому что там эти ветераны ну, религиозного движения оказались физически неподготовленными. Ну хорошо, вот. что делать? Что делать в течение жизни? Я не знаю, ну, может перевернутые позы может Но делать, с... прокачивать себя как-то. Ну, Смотрите, давайте так. Надо четко поделить, есть кинезиология, как наука о внешних функциях, и есть физиология, как наука о внутренних функциональных процессах. Так вот, когда мы говорим о насосно-дренажных системах, это то, что происходит внутри. А сверху мы видим одно, и у нас свои цели. У нас цель, допустим, ну, любого тренинга – сила, выносливость, гибкость, там, понятно, да? А внутри другие цели. Там цель, чтобы работали все насосно-дренажные системы, все закоулочки соединительной ткани работали. Понятно, да? Uh -huh. Вот. И вот смотрите, тканей всего четыре. Мы часто говорим о соединительной ткани, имея в виду кости, связки и так далее. На самом деле... Соединительная ткань номер один, с которой все начинается, это кровь и лимфа. Кровь и лимфа это Конечно. основная соединительная это ткань. Основ... Кровь и а лимфа. Уже потом все остальное. И теперь иммунитет это функция соединительной ткани. Иммунитет это функция соединительной Конечно. ткани. А теперь смотрите, что у нас, какие ткани еще остались. Нервная. Нервная. Эпителиальная. Эпителиальная. И мышечная. И мышечная. И всего четыре штуки. А соотношение? А соотношение там этой мышечной. Даже вот Юля мне показывает иногда ролики, там показывают, как из фасы вытащили мышечные клетки, и это просто некая кучка клеток. Потому что, чтобы мышечная ткань, мышца стала мышцей, у нее должны в соединительную ткань ее строму вставить в мышечные клетки. И нервы также. Глия в мозге, это соединительная ткань. Uh -huh. И там нервных клеток -то... Они внутри соединительной ткани. Ну, то есть получается, что соединительная ткани это, собственно, все, что мы из себя это представляем. Всё, кроме, всё, кроме нервных клеток, эпителиальных и мышечных. Вот и Интересно, такое. какое процентное соотношение соединительной ткани, нервных мышек вот – это просто, ну, просто пример. ну, я думаю, всего остального там 5-10%. Ну, мы где-то 20, но не Ну, нет, мы еще, понимаете, мы 20, всю, вся жидкие среды, все жидкие среды, от спинномозговой жидкости до синовиальной жидкости суставов, это соединительная ткань. Круто, да? Да. Ну, так просто никогда даже не подумаешь, на самом деле. А если задуматься над этим, а то это очень открываешь. А теперь смотри дальше интересная вещь. А теперь открываешь книжку и говоришь, какие ткани есть. И там четыре ткани. Да. А теперь, а что относится к соединительной ткани? Понятно. И вылетает все, что относится к соединительной ткани. Просто не в той последовательности. А мы, вот, кстати, сейчас разбор делали клинический одной пациентке, И у нас он выйдет завтра-послезавтра в нашей ленте. И там про соединительную ткань тоже очень хорошо расписано. И вот эти соотношения тоже. Потому что у нее системное заболевание соединительной ткани. И мы подробно это разбираем. И там вот эти а все те... факты угу. будут прям прописаны в этом разборе. А очень те... интересно. Угу. А как тебе, я смотрю, завидую, что вы там тусуетесь, это все делается. Это да, прям это не фабри... очень фабрика, просто фабрика. Нас, Знаешь, фабрика. Вообще. А тебе... да. угу. Угу. Смотрите, Любочка, смотри. Да, да, да. Теперь мы говорим, у нас есть такое понятие, допустим, соединительно-тканная дисплазия. Угу. Как недоразвитие соединительной ткани. Угу. Это недораз... Недоразвитие всей соединительной ткани. Матрикса, понятно, да, интерстиции, связок, костей, мышц, святое вот. дело. А еще, еще если смотреть, да, это мы видим, вот так сустав переразгибается, еще что-то, но это пролапс клапана в сердце, представьте, это спадение э, бифуркации, например, бронхов, это, то есть все вот эти штуки, где опущение внутренних органов, опущение, провисание, всякие дисплози, дискинезии. Э, вот, то есть, все эти вещи, они все на основе вот этого синдрома, получается. А еще самый главный момент. Энергоресурсно тоже в соединительной ткани. А расскажите, каким образом это с точки зрения физики? А вот объясняю с точки зрения физики. Вот нарисуйте такой ромбик. У ромбика два заряжена противоположных положительно, вверх и вниз положительно, а два боковых заряжены, допустим, отрицательно. Они отталкиваются. И степень напряжения, заряженности со соединяет ткани, создает пьезоэффект. Угу. Поняли, да? Теперь нас... ну, ну, ладно. подробнее расскажем на лекциях. Ну, насколько вот тугор ткани мы говорим вялая ткань угу. понятно упругая да, да. ткань ведь соединительная ткань это единственная ткань которая непрерывна она везде как кровь везде так и матрикс везде а вот мышечная ткань она вставлена фрагментарно а нервы, она тоже фрагментарно вставлена, Поэтому они встроены туда. Но они такую. не являются основополагающими. Вот как. А метод тогда получается... То есть, по эффект факту, эффект. это и есть та самая энергия, электрическая активность тела, которую ты чувств, а можешь теперь, чувствовать руками. А теперь еще очень принципиальный момент. Смотрите, мы говорим Насосно-дренажные системы организма, они архитектурно выстроены из соединительной ткани. Mm. Поняли, да? Очень а красиво теперь... сказал. Понятно, да? Да. Мы. А теперь мы должны думать, а как их в работу то привести? Мы их можем привести собственными мышцами. А можем внешним приводом. И поэтому, когда массажист делает венозный, активирует венозный отток, или стимулирует, делает лимфодренаж, поняли? Он просто, под, как бы, насосной системы человека, а привод, из... а привод извне. А привод извне. Теперь привод может быть руки. А может быть, среда тренажерная. А, а, а может быть, ноги. А, а может быть, ноги. Понятно. Массажировать. А массажировать <с можно чем угодно. И локтями, и руками, и задом, и чем хотите. Но Отлично. Поняли, да? да. А можно создать тренажерные технологии. А создать как в да. Поняли, да? Поняли. Ну, то есть, в любом случае, да. мы приходим к тому, что эту тушку надо каким-то образом заставлять двигаться, да, сжимать да, ее, да, растягивать ее. Она там... не может сама. Ее надо шевелить извне, Но надо понять, что шевелить надо все сегменты, а не только те привычные. Не все. все то, потому... что само не шевелится. Ну, то, что само не шевелится в обычной жизни. Знаете, там анекдот какой-то на эту тему был по поводу того, что раскачаем. Ну, наверное, да. Теперь смотрите. А теперь давайте просто в глубь истории глянем. Посмотрим, а что же у нас Делают йоги. Йоги? Ой, да. боже мой, сейчас моим йогам достанется. Но ну, я сама их на это сама на ругаю. Наоборот. Обо... Ну, на это вот эти посмотреть. диспластичные которые, или нет? Нет, нет. Нет. Ну, я ругаю диспластичных йогов постоянно. Все эти индусы, они мяконькие по соединительной ткани изначально. Они такие есть. Китайцы более мягкие, а европейцы они более жесткие, тверденькие. Это отдельная тема. Но смотрите, теперь йог он может быть внешне не мытый и нечесанный, с грязью под ногами, но внутри он постоянно за собой следит, он каждый уголок легкого продышивает. Он делает всякие наули и прочие упражнения для того, чтобы прочистить кишки. Он все промывает и прочищает. Внутри он прямо образцово-показательной чистоты человек. А внешне он может быть нечесанным. Но... А мы наоборот. Это точно. А Это наоборот. Это и получается вот такой гробик. Сверху выглядит красиво, а тухлятина. Вот да, вот да. Это из серии «Смерть ей к лицу». Ну да, да, да. да. да. В гробу лежит, как живой. Красавица! Красавица! Просто. Лучше, чем при жизни. Ненаглядно, да. Ну То ладно, давайте не будем, не будем хамить и а кощунствовать. Нас люди смотрят, поэтому... <смех> вот. вот Поэтому теперь смотрите. А теперь глянем на мусульман. Мусульманин, если вы смотрите на него с высоты птичьего полета, он соблюдает режим дня. Он вовремя ложится спать. У него 5 намазов, 5 тренировочных ну, будем подходов. И он борется за накопительный эффект. И все его упражнения, они именно тренируют насосно-дренажные системы. Он не мышцы тренирует, он не банки накачивает. Он uh -huh. тренирует насосно-дренажные системы, чтобы жить долго и счастливо. Не забывайте, у него четыре жены. Да, это очень важно. У него ответственность. Вы ему говорите, мусульманин, на субботник пойдем. Вот он, нахуй. Волонтерам в больницу пойдем. Он говорит, вы ребята, у меня дома бабы, дети и все остальное. Да. Вот. Он ответственный человек. Поэтому... Надо как это все воспринимать. Но, еще раз, вы должны... Понятно, что мир меняется. Но вопрос ответственности за свое здоровье уже дал, нужно понять, что он лежит не на медицине, а на вас. Ну да, да, дело, это, знаете, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, естественно, просто нужно в себя инвестировать. И вот это и есть, вот это вот потоковое состояние, это же и есть, как человек относится к самому себе. Sí, да, в это, у, философия. Это, это философия. Это философия. А можно... Ну, а вот ситуация вот. это что показала? Мы недавно читали фрагменты из интервью с Талебом, Насим Талеб, который угу. написал вот эти все, да, интересные вещи? Ну, не только он их но, сейчас. Ну, он их очень да. много, но он так интересно сформулировал, что капитализм себя скомпрометировал. То есть он в каком плане говорит, что капитализм обещал человеку все за него решать, ты только налоги плати. Ну да, ну, это да, несколько из да, да, да. но, ну, может, что-то и решает, но жизнь не спасет. Но и на сегодняшний ну, день бы... все понимают, а процесс, проблема больше. Вот что. меня спрашивают, допустим. А ковид уйдет, я говорю, скорее всего, нет. А, а с Объясни... чего он должен уйти, интересно. А еще раз объясняю, почему. Ну Вы да. Вы понимаете, что маятник, он, мы же экологию гробим. Угу. Мы же ее догробили до определенного момента. Понимаете, да? И а что мы хотим? Чтобы еще немножко погробить? И все. Вопрос, а сколько мы можем на сколько расплату оттянуть? На 5 лет? На 10? Ну, чем больше это Вот смотрите, мы же, и, если раньше были пандемии и эпидемии это за экзоэкологическую антисанитарию, внешнюю антисанитарию, то эта эпидемия, это эндоэкологическая антисанитария. То есть внутренняя? Да. То есть по факту выкашивает тех, кто некультурно живет в своем теле? Еще раз, они не виноваты, они живут в основе своей, в мегаполисе. Конечно. Они... А в но, мегаполисе но... условий даже для этого нет. Ну да. Ты не можешь догнать процесс. Ты пришел в магазин, там одни ГМО-пестициды, гербициды, вкусовые добавки и, и консерванты. Ну чего пошел... делать-то, доктор? В деревню. Ну мы же не можем все взять и как эти исходы устроить. Ну, Вопрос. А это же понимаете, это катастрофа. Во время катастрофы каждый сам за себя. Вам же сказали, самоизоляция, не самая ликвидация, а самоизоляция. Доброводная, ну да. Я имею в виду, что делать людям городским, для того, чтобы как-то их не настигала подобная чистка в перспективе? Я как себя попробую. подготовить? Как только... Вы смотрите, сейчас учебные заведения переходят на онлайн. работы, чьи места многие переходят сюда. Уже энтузиазма собираться и гулеванить особого нет. Уже все вот эти ценности зрелищные, сходить на 50-тысячный куда-нибудь концертный зал или на какой-нибудь футбольный матч, уже удовольствие, оно утрачено, потому что кто рядом чихает на тебя или кашет, или орет, уже мы не знаем. То есть это все отходит несколько другие ценности будут, понимаете? Просто так, чтобы слетать куда-то потусоваться, это тоже отходит. Другая жизнь, будет. Другая жизнь будет совершенно, понимаете? И другую, другие будут энергоресурсы задействованные. Уже понтов не если ты не можешь пойти на какой-нибудь праздник, где все трутся друг об друга то а какой смысл в бриллиантах показать по скайпу, что вы смотрите? Конечно, конечно. Да, я, я их имею. Я их имею. Я их имею в виду. Я их имею. Ой. Посмотри, не совсем можно разглядеть, а ценник у меня на экране. Ближе, да. Красиво, красиво, элегантно, конечно. Вот, вот примерно все вот так. И ну, короче, физкультурой людям заниматься вообще. Что делать сейчас? Что делать? Ну, вообще, сидя на карантине, у городского населения есть один единственный выход универсальный это ходить по лестнице вверх-вниз, если они. Во-первых, лестница всепогодная. Она есть в каждом доме. Если у них ножки болят ходить вверх, они должны наверх заезжать на лифте, а вниз пешком. Вниз легче. А насосно-дренажные системы работают. Ну, вот такие вот. То есть, это настолько универсальная Тренажер, тренажерка-лифт, что в ней можно приспособиться. Я даже вот показывал какие-то упражнения, они все показаны. Я там стою на лестнице и так далее. Мне говорят, а что брюха распустил? Я объясняю. Я вам показываю, как качать насос насос на дренажные системы, а не кубики на животе. Понятно, да? Я не буду ничего говорить, можно? Ну, я еще раз говорю, конечно, не надо, зачем? Мы же не, не о себе, мы же обо всех, но не о себе. Мы, мы о кубиках. Вот. Ну, ладно, что у нас еще за вопросы? Что у нас за вопрос? Доктор, как быть счастливыми? Как быть счастливыми? Я вот сейчас у меня тут этот вопрос прилетает, а простое человеческое счастье, оно стоит на трех китах. Здоровье, деньги и личная жизнь. Деньги, как цена самореализации. Личная жизнь, это как сам организуешь. А здоровье тоже зависит от тебя. Тебе же по ковиду все сказали. Сам, сам, сам, сам. А дальше вот это вот и есть самые простые принципы. А теперь, понимаешь, как? Вот есть такая книжка, не помню, какого-то американца, называется «Сколько стоит человек?». Интересно. Но... Решил начать разбор с меня. Сегодня говорит, я нашел книжку про тебя. Как называется? Троль 80 уровня. Так, да, мы... да, да, да. Так что я И я... Писать, а что я, я честно сказал, я книжку не читал. Поэтому... Но про тебя! Ну да, да, да, да, да. Но я да. не видела, снег. Нет, нет дождусь, не успела. Дождись, что там пишут внутри, все-таки Вот, хорошо. Теперь смотрите: поэтому у человека, когда сколько стоит человек, у него три ценника. Три. Как он сам себя ценит? Как его оценивают те, кто с ним в прямом контакте? Ну, понятно, да? И как его ценит государство? И теперь эти три ценника ты, до человек делает выводы. Либо он достаточно оценен, либо недооценен. И вот он дальше смотрит и по этим да да в какой-то ну, номинал каждому оценочному варианту он понимает что он делает, как он делает и так далее. Но есть же какие-то да вещи, которые изменить нельзя, ну, оставаясь на месте. Допустим, вот недооценило нас государство, допустим, не поддержав в ситуации кризисной. Типа выкручивайтесь как хотите. И тут уже вопрос в том, как я к себе отношусь: могу я выкрутиться или не могу я выкрутиться. А мне что делать в этой ситуации? Я Повышать помогу... свою самооценку, чтобы в совокупности у меня с ну, самооценкой ну, все было ну, хорошо. Понимаешь, как мне ну, надо было до этого сильно расслабляться? Ну, так всегда бывает. Только... Ну, еще раз, это как с той лягушкой. Лягушка, знаешь принцип лягушки? Давайте, ждите. Но принцип лягушки простой. Если лягушку бросить в воду... И воду нагревать? И воду нагревать? И воду начать ты... нагревать. И медленно нагревать, она сварится. Если ее бросить в горячую воду, она тут же выскочит. Поняли, да? То есть, так вот, ну, я думаю, что наших людей немедленно догревали, а регулярно ошпаривают, поэтому должны научиться отпрыгивать, отскакивать и держать мяч. То есть, всегда обмахиваться и думать, где и в каком углу могут ну, спросить и проверить. Доктор, вы знаете, я думаю, Привет. что вот эта стратегия жизненная, она все-таки больше свойственна вашему поколению. Даже еще где-то до моего поколения, кто еще Советский Союз помнит, а те, кто Но... Советский Союз не помнит, у них совершенно другое отношение к этому. Он такой более, вот как мы сказали, капиталистической когда государство взяло на себя все функции, и ты человек сам ничего ни никому та, не должен. России так где к этому привыкнуть успеть? Да что-то как-то иллюзия-то какая-то создалась. А Конечно! Демократические ценности, понимаете? У нас Но же двойные стандарты. Тогда простой момент. Допустим, ну, Сингапур или Тайвань или Южная Корея, в них разобрались с эпидемией очень быстро. Ну, вот туда и пусть едут. Расстреляли больных всех, да? Не знаю я, что они У делали. Очень а. мало, очень мало. У них было очень мало. Они приняли меры вовремя, и все свернули очень быстро. Ну да. А? Нет, нет, я ничего не говорила. У нас тут есть вопрос. Да. Ну такой вопрос не, не по ковиду. Нужна ли стелька мальчику в 14 лет, если начал формироваться сколиоз, укорочение левой ноги 9 миллиметров, подтвержденное рентгеном? Смотри. Вот вообще, я рассказываю просто про сколиоз. Во-первых, ну, лучше одеть стельки, чем все это пытаться размолотить и так далее. Если сколи... ребенок быстро растет, и любой быстро, если у него есть уже какие-то асимметрии в тазу, они будут проявляться. Надо все-таки не рушить компенсации, поэтому агрессивные формы лечения сколиоза худший вариант. Мы в 2005 году обследовали 1300 детей, и всех, кого ну, агрессивно пытались лечить, они все рассыпались до четвертой степени. Но, кстати, поэтому лучше, момент, ну, лучше... Можно, можно лучше так вот тихонечко Но, и спокойно. чтобы объективно понять где перекосы и какой они выраженности, можно у нас на сайте взять, найти фототесты и сделать фототесты дома. И мама увидит сама четко на этих фототестах все перекосы и все... Ну, если у нее возникнут трудности, окей, она может нам прислать, мы ей даже прокомментируем. Да. Но на сайте у нас прям алгоритм выполнения есть, очень показательно. Прямо можно каждому сделать и посмотреть. Лена, напишите, пожалуйста, в комментарии, как, как сайт выглядит, да, чтобы да, ребята могли я... увидеть. Да, да, Хорошо. Теперь смотрите. И вот то, что мы называем перекос в тазу, или одна нога короче, длиннее. Понятно, да? Абсолютно эта длина ног нормальная. Это перекос таза теперь привел к тому, что разная длина ножа. И мы как бы под короткую подставляем, то есть, равняем их по полу. На самом деле этот процесс сидит в тазобедренных суставах. Вот Поршивая этот... ситуация. А? Вообще со, со стельками спорная весьма ситуация, ну, конечно. Ну, давайте так. Когда корректируют стельками плоскостопия, тогда это нормально. Но глобально же надо все на это. Это Еще у? раз, Мы сейчас про плоскостопие. Да. Мы ну да. Сейчас говорим да. про компенсации в виде плоскостопия. Угу. Потому что все равно они, вы понимаете, что они все равно ходят. Уже вес вырос, как правило, у ней. Уже стопа, уже связочный аппарат диспластичный не держит. И если подставят стельки, часть нагрузки стелька возьмет на себя, и эти деформации не будут такими обвальными. Доктор, что делать с диспластиками? Как, какую нагрузку лучше всего давать диспластикам? Как вы считаете? Диспластикам надо давать симметричные нагрузки и мелкими порциями. А какая нагрузка? Статическая нагрузка, эксцентрическая, эксцентрическая? концентрическая, Нет, они... глобальная, локальная. Вот смотрите, им дал... Они, у них соединительная ткань быстро устает у них. И поэтому им надо это разделить, допустим, ну, вот они, допустим, прыгают на батутике, Это же стимулируется вот эту вот соединительную ткань. Но, ну да, но, вот это резиновое, эластическое ну, напряжение. Маленькие эти детские метровые эти. Да, да, но да. Ему, им надо прыгать, не отрываясь ровненько вставать перед зеркалом, и просто вот сам факт этой эластики им надо отрабатывать. И делать это не один раз в день там до пота, а 5, 3, 4, 5 раз. Вот он позанимался каждый час, сделал там, ну, 50-100 качков, ну и молодец. И тогда это будет эффект накопительный. А вот так, что он три раза в неделю и до пота, и до изнеможения, это вообще не их подход. Средненные и диспласты должны, не должны вообще заниматься изнуряющим какого-то энергозатратным фитнесом. Им это некуда, у них и так сил нет. Им надо накапливать... И совершенно... Это же люди, которые в детстве не доформировали соединительную ткань. Не доходили, не достояли, не добегали, не доползали. Мы же радуемся, в 9 месяцев пошел. Я говорю, почему? Он же должен был в год пойти, ну, в одиннадцать с половиной. А еще по-английски заговорил. А, угу. да, еще музыку у нас слушался вотробно. А еще плавать научился. С угу. рождения. Есть, Сколько ой, у вас всего детей, доктор? На, на, здесь, на территории, ну, 5-8, ну, а если так считать, еще трое, 8 один человек. Один ну, человек детей? Да, еще немножко чужих. Ну, чужих отлично. Людей, которые в, которые в гости приходят. Воссейки. У нас же территория большая, вот они сюда приходят, и у нас на самом деле... Весь карантин, вся вот эта вот машпаха она была здесь. Ну, да. короче, я просто хочу людям сказать, что у доктора очень много детей, и он знает, что такое дети. У них да, вся доктора, семья, знает, но... что у такое доктора дети. 6 детей и 7 внуков. 6 ну, детей и да. 7 внуков. Да, да. Ну да, Вы, молодцы. Так. Да. Вот, ну, опыт имеет. Да. Нет, но у нас просто условия есть, поэтому они все здесь носятся. И, естественно, со всеми гостями и друзьями они здесь пережили этот карантин достаточно комфортно. Доктор, как ваша нервная система за это время? Никаких изменений не произошло? Нет. Во-первых, а что может? Орать не разрешают. Орать не разрешают, поэтому э, прорался, ну и все хорошо. Все как обычно. Все как обычно. Люд. Меня вам только там не хватает. Да, это да, точно. Мы тебя ждем, мы уже тебе говорили, Давай. что мы тебя ждем. Да, я очень к вам хочу. Вопрос в том, что с Испанией, наверное, только к концу года откроют сообщение какое-то. Видимо, вы... не пугай, а? не пугай, не п... не Я что-то читала уже что долго. Да, я переживаю ужасно из-за этого тоже, но потому что мы ж все оторваны, и работать-то тоже как. Вот. Не, ну тяжело, конечно. И на самом деле, а чем? Ну, в России мало понятно, что как, ситуация, потому что не все. Открыто говорят, не все можно выведать, ну, естественно, какие-то организационные вопросы там может быть, ну, и здесь они не решаются, а там тоже свои сложности, поэтому ну, да. давайте так, людям надо помогать, и людям нужно хотя бы чуть-чуть направлять, чтобы они не кидались и не бились головой об стены. Ну, вы реально большое делаете дело в том, что людям нужно викторизовать их. Потому что если у них кипит башка, то э, ну, у всех же еще страхи за детей, за завтрашнюю жизнь, за что будет и как будет и так далее. В деревню ехать надо. Пока лето надо ну, да. садить огород и приводить нервы в порядок в сельской местности. Тем более домов брошенных много. Простоквашина работает. Не зря же вам показывали фильм. Столько лет все же готовили. Конечно, И почитали у Простоквашина всегда при вас. Сколько еще Сережек и платьев осталось? Да, да, да, да. Да, доктор, у нас осталось не очень много времени, к сожалению. Я, конечно, счастлива совершенно вас видеть. И давайте попробуем еще сделать какой-нибудь эфир тематический, если вы найдете, сможете найти немножко времени для этого. Телу, будем делать эфиры нам. Вот там про малыша спрашивали, может, что? Там да, там. Про, там, можете взрослых. про детей, можете про взрослых, ага. можете про что делать с бабушками, дедушками, Про, ливенки, про да все что угодно. Хорошо, ну я тогда, вот у нас сейчас довольно много людей смотрит, вы подумайте, что вы хотите спросить у доктора в следующий раз, а сейчас давайте поблагодарим и скажем, как мы рады, и мы очень ждем открытия, мы очень ждем открытия зала Блюм в Москве, в Анатомии, и очень надеюсь, скоро вас увидят. А мы всегда всех ждем здесь у нас, открываем свой красивый отель, строим вторую очередь зала, оснастили, у нас 500 новых тренажеров. В общем, у Обалдеть. У новостей. За все это время мы тоже поработали. Лен, ну покажись тоже немножко, хоть краешку где-то. Это жена доктора Блюм, красавица. Ой, да, я, Лен, я тут набегу сегодня, в воскресенье, кругом дети, так что я так. Да, <свят> да, да все, все равно чудесно всё. Если бы вы знали, какая красота, и какой отель потрясающий, авторский, да, и да, какое да. там все вообще невероятно. Я да. под впечатлением но... <свят> Во-первых, это же Кулок. Ну, конечно. Марбелье. Да, ну, да. да. Поэтому, естественно, что на пенсию ехать надо сюда. Это я понимаю, да. Ну, а куда? Ну, я... Либо в Подмосковье, либо да. куда-то. Ну, как минимум из большого города надо бежать. Спасибо, ну да. Всем всем Любочка, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, мои дорогие. Обнимаю вас и до встречи ждем новый эфир, ждем вопросы от наших зрителей, что вы хотите спросить у доктора Блюм в жажде общения. Обнимаю. Пока-пока. Спасибо спасибо. Да. Да, Книжки, да, сейчас скажу. Сайт, сайт, книжка, книжка, книжка, книжку ли. покупают. Книжка поможет ставить вопросы. Да, надо ее прочитать. Я, все никак... я не могу читать, доктор, уже у меня вышла голова не работает. Любочка, уже вышла аудиоверсия. Записать да. с хорошим голосом. Можно Мы скоро следующую сдадим, а вы эту не прочитали. Да, мне ваше издательство предлагало книжку написать тоже о движении. А я сказала, что я не готова. Что я им там напишу? Ну как, есть много чего интересного. Это Люба, ты же все равно надо, нарабат, наработала за это время бог, богатый опыт. Чисто за счет праха, большого прохода людей. Это очень большой опыт. Но и ты же энтузиаст. И ты же любишь то, чем занимается. Это же самое бесценное. Вот это, вот высоко... это и чувствуется. Это Конечно. Чувствуется. Это же, ты же душу вкладываешь. А это... Да, и люди да. понимают, и это ценится, потому что угу. не будет энтузиазма, не будет... Вопрос не о бизнесе, а вопрос к любви, тому, чем ты занимаешься. Это, что, что это точно, это? это правда. Ладно, буду читать книжку, сейчас покажу, сейчас я вас... Провожу и покажу людям вашу книжку по биомеханике, чтобы они ее покупали. Потому что меня уже спрашивали, я говорила, что она продается на Литресе. Если зайти на Литресе и ввести доктор Блюм книга «Биомеханика», то и он и выскакивает. На сайт, на сайте все есть. И на сайте все три версии есть. И, и на сайте все книжки есть, версии, так что можно это. покупать. И на самом деле я уверена, что вы получите огромное количество ответов.